Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня мы с вами рассмотрим систему. Систему непростую, как утверждается в названии и в мануале, то, что она используется различными инвестиционными фондами, банками для торговли на валютном рынке. Правда это или нет, я, я к сожалению, не знаю, не могу это никак проверить. И как, какие методы используются на самом деле инвестиционные фондами, мне также к сожалению, неизвестно. Поэтому поверим на слово авторам системы. А, продают систему недешево. На eBay аукционе, самом знаменитом, известном, международном. Ее продают за кругленькую сумму с шестью нулями, тут даже с 8 вы видите на экране, но последние два нуля это центы. Как утверждает сам автор вообще, почему почему же он продает систему, если она такая хорошая, что ему нужны э, деньги для торговли. Вот. Немало ему денег нужно для торговли. В наше время можно начать их с вполне намного более меньшей суммы, чем миллион долларов. Ну ладно, оставим это на его совести, пусть продают до сколько хочет, что хочет, кому хочет удачи ему закрываем эту страницу а что из себя вообще представляет система в архиве с дополнительными файлами в этот раз ничего копировать, устанавливать терминал не нужно никаких индикаторов, шаблонов нет система безиндикаторная. как некоторые даже любят утверждают что индикаторы лагают, опаздывают перерисовываются и так далее Система безиндикаторная. Здесь э, в архиве есть два мануала, они практически идентичные. Не практически а идентичны, только э, quick reference это более укороченная версия, более, э, в более сжатой форме все из изложено, точнее, просто вырезана часть страниц. Вот. Есть полная версия и укороченная мануала. Можете открыть, посмотреть. Там есть правила системы. Точно так же как я вам их расскажу, расписаны, примеры, позиции, все это можете посмотреть. На чем базируется система? Вообще в основе системы лежит основополагающий фактор, что две пары, евро-доллар, евро-юзде и доллар, швейцарский франк, юзде, чеф, чиф, как некоторые называют. Они э, по своей натуре идут в разных направлениях. Как бы, когда э, доллар-франк падает, евро-доллар растет, и наоборот. Но это очень общее такое э, правило. Вообще, как бы, если вы купили на пяти минутках на пятиминутном графике евро-доллар и продали вообще доллар-франк, это совершенно не значит, что они вдруг сейчас не пойдут в одном направлении, допустим, вверх обе валюты вообще это правило соблюдается но на очень больших таких промежутках вот если открыть дневные графики можно вот четко заметить что доллар-франк идет вниз евро-доллар идет вверх но это в общем а в какие-то отдельные дни они могут идти в одно направление идти вообще как разнобой так и как им вздумается может такое продолжаться что они идут в одно направление и, допустим мы купили евро доллар продали доллар франк а они обе пошли куда-то вверх вот. и в результате вы выбили наш стоп какой-то определенный вернулись потом выбили второй стоп на другой паре и в результате мы остались ни с чем Вот, если отмотать вот поближе к нашим дням уже, то видно что на протяжении нескольких дней падала и доллар франк и в это же время падал и евро доллар в общем просто на обум использовать это правило что когда доллар франк падает евро доллар растет и наоборот не стоит что придумали авторы этой системы они обнаружили что во время когда есть определенный триггер когда есть определенное событие, которое провоцирует рост или падение одной из валют, то другая валюта скорее всего будет подчиняться нашему правилу, нашей корреляции и пойдет в противоположном направлении. А какие это триггеры, какие это события, которые вот это провоцируют? вообще? Ну, прежде всего, это экономические статистики, которые выходят Периодически вы, наверное, видели, что очень много выходит всяких макроэкономических показателей в течение недели, дня, месяца по разным валютам. Какие-то из них оказывают влияние, какие-то нет. Какие-то вообще можно полностью игнорировать, на какие-то стоит обращать внимание. Так вот, авторы выделили три макроэкономических статистики, которые именно подходят для нашего метода торговли пода по этой системе, которые именно вызывают движение валют в разнобой. То есть, евро-доллар растет, к примеру, то и доллар-франк упадет. Вот как нам это использовать, как нам их использовать? Новости для получения прибыли. Сейчас я вам все это расскажу. В браузере вот, А, прежде всего, какие Какие же именно это статистики, которые мы будем рассматривать, потому что статистик очень много, мы будем рассматривать только три. Первое это уровень безработницы, безработицы, unemployment rate. Unemployment rate показывает процентное отношение числа безработицы к общей численности влоспособного населения. Выходит одновременно с индикатором non-farm payroll. Указывает значительное влияние на рынок. Публикуется в первую пятницу каждого месяца в 8.30 по нью-йоркскому времени. По Москве это будет у нас приблизительно 16.30. Не приблизительно а 16.30. Это первая статистика. Вторая статистика, которую мы будем смотреть, это розничные продажи. Rotell Sales. Публикуется. Uh, ну, тут, собственно, индекс показывает изменения объема продаж в сфере родственной торговли, продукты питания и тому подобное. Публикуется в середине каждого месяца. также как и uh, ставка по безработице, в 16.30 по Москве или в 8.30 по нью времени. И третья статистика макроэкономических показателей, которую мы будем рассматривать, это Consumer Confidence, индекс доверия потребителей публикуется после 20 числа каждого месяца приблизительно в не приблизительно а в 18.00 по Москве или в 10.00 по нью времени вот это значение статистик нам будут не важны что там выросло упало насколько изменились показания нам нас это не интересует Тут более хитрая система так прежде всего где мы будем смотреть эти статистики потому что числа конкретные, в которые они выходят время для себя, чтобы все это четко видеть, быть готовым, в это время открыть позицию. А, переходим на сайт, заходим на сайт forexfactory.com, forex-завод, если по-русски, .com, а, здесь выбираем раздел «Календарь». Нажимаем на него мышкой, кружится страница. Что здесь? Здесь э, расписаны статистики различные, события, которые оказывают то или иное влияние на валютный рынок, указана валюта, на которую она будет. Какое-то событие оказывает влияние на время, когда она э, выйдет. Также текущее значение, которое публикуется после выхода статистики, прогноз, который был, и предыдущее значение. Вот, нас все это прогнозы в данном случае не интересует. Но нам нужно вначале, прежде чем пользоваться этим календарем, его настроить. Настроить время. Нажимаем на часики вверху страницы. Здесь выбираем DST ON, OFF. Это включено или выключено ли летнее время у нас. Выбираем часовой пояс. Вот, для московского времени выбираем GMT плюс 3 вот тут написано Багдад, Москва, Санкт-Петербург выбираем формат времени 24 часовой для удобства С какого дня начинается неделя, тут без разницы и save changes сохранить изменения и вот теперь если часики вверху страницы стали показывают то же время как, как и у вас на компьютере как и у вас на часах то значит все вы настроили все верно под ваше время Будут показываться события в календаре. Снова возвращаемся на страницу календаря. А что смотрим здесь? Здесь мы э, видим статистики. Можно включить фильтр. Значение фильтр. Оставляем только одну валюту доллар, чтобы нам показывать значение только, э, события только по этой валюте. Убираем э, галочку с белого вот такого. Значка из желтого, это то есть незначимые события, они нам не интересуют. В данном случае включаем Эп... фильтр, Apple Filter, нажимаем и вот появилось, у нас теперь будут отображаться только события для доллара. Оказывается значение на доллар, на валютные пары, в которых есть американский доллар. И э, нам показываются только наиболее важные значительные события. Итак, мы с вами рассмотрим три последних статистики вот этих, которые выходили, которые у нас интересуют по этой системе вот, с конца апреля. Здесь что мы видим? 26 апреля был вторник, в 18.00 выходил вот, индекс потребительского доверия Consumer Confidence. Вот такая оказалась значение лучшей прогноза. но нас это абсолютно не волновало. Точно так же мы можем посмотреть, вот э, в мае указано, э, было у нас событие, э, статистика из интересующих нас 6 мая. Вот, э, пятница 6 мая, 16.30 московское время, unemployment rate, ставка по безработице значение оказалось хуже прогноза это нас опять же не интересует как это будет отображаться, если событие еще не наступило перейдем на страницу мая последнюю неделю здесь что мы видим вот май 31 вторник, но это в записи 30 мая когда записывалось это видео до 31 мая еще не наступило Здесь мы видим, вот 18.00, доллар, consumer confidence, опять же, индекс потребительского доверия. Вот э, во вторник около 18.00 можно будет осуществить какие-то действия по этой системе. Собственно, три раза в месяц возможно открывать позиции по этой стратегии. Но, опять же, э, там используется Довольно-таки интересный алгоритм, сейчас я об этом расскажу подробнее. И э, практически всегда. И иногда, конечно, и бывают и убыточные позиции, не без этого, ни одной системы нет с, со стопроцентной вероятностью. Вот. Но в целом очень высокая вероятность прибыли по этой системе. Хоть и три раза в месяц, но зато точно. Почти точно. Вот. Это по экономическому календарю. Теперь переходим, собственно, к самой системе. Вообще, что нам нужно сделать? Вначале находим одну из этих наших трех статистик в календаре. Дату ее, дату ее выхода и время выхода. Вот. И в это время, за 5 минут до выхода статистики, мы будем открывать позиции. Как это? Посмотрим, как это на практике было. Дневные нам графики нам больше не нужны. Открываем. А так как мы будем открывать позиции по, за пять минут до выхода новостей, то я открыл пятиминутные графики. Можно осуществлять торговлю на любых таймфреймах по этой системе. Это никакого значения существенного не имеет. Так, 26 апреля, вот, возьмем первый из ближайших трех статистик выхода к записи видео. К моменту записи видео. Вот 26 апреля в. 18.00 по Москве выходил индекс потребительского доверия. Так как терминале у меня время отстает на час от московского, то на графиках это будет не 18.00, а 17.00. Но вот эти красные линии, не обращать внимания, это для себя отвечал, отмечал, где время, момент входа. Это исключительно для наглядности. Итак. Какова вообще стратегия работы по системе? Мы знаем, что при наличии сильного триггера, при наличии сильного какого-то повода для движения, валюты будут двигаться в, скорее всего, в разных направлениях. Вот могут, конечно, какое-то время колыхаться, в одно направление двигаться, но в целом будут идти в разнобой. Мы не собираемся предсказывать в какую именно сторону пойдет, пойдет та или иная валюта, то есть у нас не будет такого, что мы покупаем евро-доллар и продаем доллар-франк, мы будем открывать одинаковые позиции. То есть или продавать обе валюты, или покупать. А, для чего? Здесь все дело в размерах цех профита и стоп-лосса. А мы, допустим, вот будем покупать. Мы купили евро-доллар, при этом используем цейк-профит э, 45 пунктов, а стоп-лосс 25. Давайте гипотетическую такую ситуацию возьмем. Э, допустим, евро-доллар пошел вниз, принес нам убыток 25 пунктов. Доллар-франк мы также покупаем, тоже покупаем, открываем одинаковую позицию. И точно так же стоп-лосс 25 пунктов, а цейк-профит 45. Э, допустим, по евро-доллару мы потеряли. Позиция прошла против нас, мы потеряли 25 пунктов. А доллар-франк двинулся в противоположном направлении и принес нам 45 пунктов. 45 минус 25 равно 20. Мы в прибыли. Хотя одна позиция принесла убыток. И вот так э, на этом построена вся система на математике. То есть э, мы заранее знаем, что скорее всего получим какую по одной пале убыток. Но по другой мы в э, получим большую прибыль, чем убыток по первой, и разница между этими значениями и будет нашей прибылью. Вот такая система, как бы, такой немножко казиношный подход. Все дело в математике. Нам, нам главное получить разницу между убыточной сделкой и прибыльной. Она положительна, и поэтому мы можем вполне считать что все торговля удалась в этот день и все нормально а, причем также используется в системе перенос стоп лосса на уровень без убытка есть когда когда а, уровень прибыли под открытой позиции достигает 25 пунктов мы переносим наш стоп лосс на уровень открытия позиции то есть на цену, по которой мы купили, допустим. Как это можно осуществить э, автоматически, чтобы вам не следить вообще, не, не следить перед монитором вообще, не наблюдать все время за позицией. А, есть для этого специальный инструмент. Вот на моем сайте можно э, лучшие записи tradelagapro.ru -like Заходим на лучшие записи, автоменеджмент позиций в MT4. Здесь представленного ряд советников, которые осуществляют различные различные менеджмент над открытыми позициями. Находим советник EMOVING IN WL2. в это, Используя этот советник, можно сказать по ссылке ниже, можно автомат задать автоматический перенос стоп-лосса на уровень безубытка при достижении профита в N пунктов. Ну вот в нашем случае 25. То есть вы поставили советник на график, сказали ему вот, когда будет 25 пунктов прибыли, перенеси стоп-лосс на уровень открытой позиции. И он это сделает автоматом. Вот. Только не забывайте, что если у вас брокер использует 5 цифр после запятой в котировках, то есть котировки выглядят 1, и 5 знаков, то тогда нужно будет дописывать 0. То есть в настройках с этого советника вам нужно будет указать не 25, а 250. Ну, все это в первый раз лучше проверить на демо, чтобы разобраться, как все работает и не наделать ошибок на реальном счету. Вот. Это с помощью этого советника мы можем немножко автоматизировать процесс, перенести стоп-лосс в безубыток автоматически. Вот. А, то есть при... Такой практике переноси, стоповство без убыток, мы как бы обезопасиваем, обеза... можем себя слегка обезопасить. То есть, если позиция не достигла 45 пунктов, вдруг развернулась, начала возвращаться, то мы хотя бы останемся без потерь, без каких-то лишних, останемся при своих в этой позиции. Это одно из правил системы. Итак, что мы видим? Вот выходят, но ну мы знаем, выходят новости. 18.00 по московскому времени, в 17.00 по времени в метатрейдере. Что мы делаем? За 5 минут до открытия, э, за 5 минут до выхода статистики, в 16.55 по времени сервера, мы открываем две одинаковых позиции по евро-доллару и по доллару-франку. Можно купить, можно продать, но я советую покупать. Почему? Э, Все-таки евро-доллар чуть-чуть сильнее, волатильность в пунктах, чем у доллара-франка, он как бы, ну, сильнее обычно движется. Вот. А у евро-доллара глобальный тренд вверх. Вот, как бы, и тем самым мы а, общий, ну, это исторический тренд вверх у этой пары. Как бы, таким образом, учитывая то, что евро-доллар движется чуть-чуть мощнее, чем доллар-франк, и учитывая то, что у евро глобальный тренд вверх у пары, мы таким образом получаем небольшое статистическое преимущество. Ну, как бы, можете и продавать все время, но я бы сказал, что лучше все-таки только покупать. Вот именно для этой стратегии, как бы, если уж раз есть выбор только продавать или только покупать, то лучше только покупать, как бы, все-таки какой-то небольшой процентик дополнительных э, успешных сделок мы только покупая получим. Именно по этой системе. то да ни в коем случае не стоит только покупать там по какой-то системе, где используется много факторов. Это да именно для этой системы. Нам дается выбор. И я предпочитаю только покупать При возможности выбора. Так, за 5 минут до выхода Новости статистики вот, в данном случае, индекса потребительского доверия мы покупаем. Купили евро-доллар, купили доллар франк. Выставляем стоп-лосс на уровне 25 пунктов. Ну, 25 это тут стоит добавить пункта 3 на случай проскальзывания, на случай какого-то шума, на случай каких-то реквот, то есть когда брокер говорит, что цена старая, хотите купить по-новой. Вот. Выставляем стоп-лосс 28 пунктов и цейк профит 45 пунктов уровня нашего входа. А почему стоит покупать за 5 минут до, до выхода позиции, а не во время выхода? А, ну, здесь, во-первых, мы все-таки пытаемся себя немножко обезопасить от шума. Когда выходит статистика, цена начинает двигаться очень-очень быстро, может скакать, мы просто не соблюдем четкость вообще входов, как одновременных, так и по какой-то определенной цене, потому что в общем, э, во время выхода новостей нам открывать позиции не стоит, так как это внесет только больший хаос, какую то неопределенность в работу стратегии. Поэтому открываем за 5 минут до выхода новости. Итак, э, за 5 минут открыли позицию со стопом 28 пунктов и цех профитом 45. Вот что мы видим. Евро-доллар. Вот. Берем здесь э, на так вот свеча 1655 по времени мета трейдера на уровне ее открытия мы купили смотрим цена пошла вниз против нас 19 пунктов достигла потом вроде как снова идет вверх достигает 25 наш да примерно 25 пунктах мы тут э, передвинули нет, 25 пунктов тут не все-таки не достигло. 24. От уровня открытия. Да, где-то 24, 23. Потому что все-таки купили мы, в случае, что-то на 3 пункта до выше. Итак, позиция у нас держится. Держится, держится, держится. И в результате цена выросла. Что мы видим? Наш... Take Profit спустя уже, спустя 24, так, в 0, примерно в 0,0 по времени метатрейдера все-таки наша позиция взяла Take профит по евро-доллару, 45 пунктов. а То есть мы были в рынке приблизительно 7 часов. Ну, какая разница, мы все равно оставили, открыли позицию и пошли где-то заниматься своими делами. За нас советник перенес потом на, как на уровень безубытка, так и трик-профит автоматом закрылся. То есть, мы только открыли позицию, следить за ней уже не, не нужно, можно идти заниматься своими делами. Все сработает за вас автоматически. А смотрим, что в это время происходило по доллару-франку. По евро-доллару мы взяли свои 45 пунктов по доллару-франку. Мы тоже купили. Пошел вначале вроде как в сторону нашей позиции. Тут 24 пункта опять не хватило до уровня безубытка. И потом пошла позиция вниз. Стоп-лосс 28 пунктов выбило. А там мы взяли 45. То есть примерно 20 пунктов прибыли, как и полагается по системе, мы взяли. Ну, стоп-лосс 28 мы взяли 17, а не 20. Но в целом, а, вот логика системы соблюдается, то есть у нас take profit большего размера, чем стоп-лосс и используя разницу вот эту между размером убыточной и прибыльной сделки ну естественно нужно открывать с одинаковым лотом позицию иначе в этом смысла нет а, используя разницу между значениями убыточной и прибыльной сделки мы остаемся в плюсе, хотя по одной сделке мы проиграли, по другой выиграли как бы можно сказать, что это не очень удачно, но нет. В этом и есть и система. Все в математике. 45 минус 25 минус 28 равно 17. Мы в плюсе. Замечательно. Теперь переходим а, к следующему примеру. Так, следующая статистика после 26 мая у нас вышла... 6, после 26 апреля у нас вышла 6 мая. Это, опять же, мы могли посмотреть в нашем онлайн-календаре на сайте ProExFactor. Вот, Friday, пятница, 26 6 мая порно unemployment rate 1630 по москве выходила то есть так как у нас в MetaTrader время на час отстает от московского то это у нас было 1530 находим это на графике так евро доллар опять же за 5 минут 15-25 по времени мета трейдера мы покупаем позицию стоп-лосс 28 пунктов цик профит 45 пунктов точно такую же позицию открываем по доллару франку стоп-лосс 28 пунктов цик профит 45 так смотрим что здесь произошло так мы купили евро-доллар Цена пошла вниз против нас выбила наш стоплост 25 пунктов 28 хорошо по евро доллару мы получили убыток 28 пунктов переходим на доллар франк который мы также одновременно купили с евро долларом что было здесь на открытии свечи 1525 мы его купили пару эту и смотрим цена движется в наше направление достигает 25 пунктов мы на этом уровне автоматом перевелся с помощью советника а, наш стоп лосс передвинулся на уровень открытия позиции в безубыток мы себя застраховали от какого-то лишнего движения пары. А, цена пошла еще выше и достигла благополучно нашего профита профита в 45 пунктов и вот опять же математика по евро доллару мы получили убыток 28 пунктов а по доллару-франку мы получили прибыль в 45 пунктов. 45 минус 28, 17 пунктов мы в прибыли. Можно опять же праздновать победу какую-то. Итак, это был пример 6 мая. И следующее событие, следующая статистика, которую мы бы рассматривали. А! Это мы рассматривали доставку безработицы. И следующее событие, которое последовало после этого, вышла статистика 12 мая. Опять же, можно было посмотреть в календаре. В четверг 12 мая в 16.30 по Москве вышла вышли данные по розничным продажам ROTEL SALES. Итак, что мы тут видим? 16.30 по Москве это по нашему, по московскому времени во времени метро трейдера это было 15.30 здесь опять же за 5 минут до выхода новости мы купили евро доллар со, стором, со стопом 28 и цейком 45 и точно так же купили доллар франк с такими же уровнями стоп лосса и цейк профита смотрим что произошло с позицией по евро доллару вот на открытии свечи 15.25 за 5 минут до выхода новости мы купили в начале пошло что-то слегка против нас цена а потом благополучно достигла профитов 45 пунктов. Все. По евро-доллару мы закрылись в прибыли. А по доллару-франку смотрим, что произошло. Вначале тоже цена пошла в нашу сторону. Здесь. Но потом развернулась. И наш стоп был благополучно выбит. Опять же. Что мы получаем? 28 пунктов потери по доллару-франку. И прибыль по евро-доллару 45 пунктов. 45 минус 28. Опять же 17 пунктов мы в прибыли. Но э, это последний пример. Я просматривал исторически на и чуть более дальше, там тоже все. В большинстве случаев вот такая практика осуществима, что получаем по одной паре прибыль 45 пунктов, по другой убыток 25-28. То есть стратегия вообще вполне рабочая, очень весьма продуманная. И в большинстве случаев приносят прибыль. Ну, иногда, конечно, будет такое, что рванули вверх обе пары, выбило стопы, и в этом случае мы получим убыток 50 минут. Но это случается редко, и в большинстве случаев вообще мы получаем по этой системе прибыль. Ну, а если все-таки случилась такая беда, такая позиция, то тут за несколько прибыльных позиций мы восстановим упытки и продолжим вообще получать прибыль. То есть будьте готовы, что в один прекрасный день эта система принесет убыток, но чаще всего в процентах 80-70, даже более случаев она все-таки принесет прибыль. Так что вполне можно торговать, хотя три раза в месяц всего лишь. Кому-то покажется это мало, да, но здесь очень высокая вероятность. Так почему бы наравне с какой-то своей системой вы там торгуете по часовым, дневным графикам, неважно, три раза в месяц не открыть позиции, вот основываясь на вот такой методологии. Почему бы и нет. Ну, собственно говоря, и все. До свидания. Видео специально записано для сайта trade.logapro.ru